приветствуем вас на канале клиники аллергомед сегодня представляем вам нашего детского врача аллерголога при ирину александровну ирина александровна детский врач-аллерголог в 2008 году она окончила донецкий национальный медицинский университет имени максима горького по специальности лечебное дело с 2016 по 2018 год проходила ординатуру по специальности аллергологии и иммунология на базе кафедры педиатрии имени профессора воронцова ПБ и Депо Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Записаться к ней на прием онлайн, вы можете на нашем сайте, аллергомед.ру, клиника Аллергомет ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект 109.